Всем добрый день! В эфире портал 713 и я его ведущая Хмелькова Ольга. Я предупреждаю всех, что все авторские права защищены. Я запрещаю использование своих материалов в ваших коммерческих целях. По всем вопросам переиздания материалов либо их использования просьба связаться со мной. Данные материалы размещены в чате Telegram. Чат называется I'm free in Waking, то есть я свободен наяву переводится по-русски, вы можете меня всегда там найти. Чат открыт для общего использования, для прослушивания и для использования материалов исключительно в личных целях. Сегодня мы будем разбирать лекцию ЖКХ, будем разбирать более подробно, да, будем углубляться во всю эту схему. Но я вам хочу сделать сначала оговорку такого плана. Ребят, значит, я... Сразу вас предупреждаю. 188-й федеральный закон, Жилищный кодекс Российской Федерации не действует а, потому, а, по той простой причине, что он не прошел порядок опубликования. Вообще вы должны понимать одну простую вещь, что у нас Наши законодатели, граждане, очень мудрые, и они ничего не делают просто так, понимаете? У нас э, не дураки пишут законы, а очень умные и мудрые люди. И если эти законы знать, читать, то, ребята, схемы, которые прописаны в этих законах, они очень прозрачные, очень понятные и очень удобные. Понимаете, у нас законы написаны великолепно, я еще раз это подтвержу. Да, я не говорю, что все законы абсолютно... Но если вы разбираетесь хотя бы в общей массе, да, это то, что касается хотя бы гражданского кодекса. Написано, в принципе, замечательно. Пользоваться можно и можно выигрывать. Главное понимать как. Да? Закон что дышло, куда повернул, туда и вышло. Главное понимать, куда и как заходить и на каком основании чего требовать. Вот это самое важное. Значит, 99% успеха в суде – это правильный заход в суд. Именно правильный заход в суд. Если вы в суд заходите неправильно, ребят, вы проиграли изначально, с самого первого заседания. Про это мы запишем отдельную лекцию, да, как использовать законодательную базу в своих выгодных каких-то для себя ракурсах. Но сегодня не об этом. Сегодня мы про ЖКХ поговорим. И вот это тоже, кстати, касается темы ЖКХ, ребят. да, Потому что сейчас очень много выбросов и вбросов в информационное поле в наше. да, И очень много мусора информационного и макулатуры. Люди не понимают, с таким объемом информации невозможно справиться. Не понимают, с чего начать. С чего же вообще бежать в ЖКХ и вообще как, как с ними? Как с ними, за что с ними вообще разговаривать? Начинают им писать всякую чушь. Соответственно, такую же чушь в ответ получают, сами расстраиваются. Вот, что вот, мне опять отписки троллевали. Ребят, давайте так, давайте по-человечески. Вот какую херню вы написали, вот такую херню вы в ответы получите. Это понятно? Поэтому расстраиваться и говорить, и на, на всех соцсетях тут кричать, пищать, что все, они там ублюдки конченые, они там по 140-й пойдут, никто никуда не пойдет. Вот какую ересь вы написали, вот такую ересь вы в ответ и получите. Это надо понимать. Вот, значит... Все эти запросы, это, конечно, нужные вещи для досудебного а, урегулирования вопроса. Да. Если вы собираетесь идти с этими вещами в суд, тогда нужно правильно готовить досудебные материалы. Если вы не собираетесь идти в суд, а только хотите там нервы ваши потрепать, нервы ваших там товарищей, да, кому вы пишете, но ну, это совершенно другой вопрос. Я этот вопрос рассматривать не буду. Это на вашей совести, да, это ваше моральное право а, издеваться над людьми и делать с ними все, что захотите. Это ко мне никакого отношения не имеет. Имеет. Поэтому спрашивать, о чем мне теперь делать, вот меня не надо, ребят. Вот вы до этого что делали? Вы чем руководствовались? Вы какую перед собой ставили цель? Вот от этого и отталкиваетесь. Здесь я вам не помощник. Я ставлю перед собой цель судебное разбирательство, где будет э, по справедливости принято э, совершенно объективное решение, да, и будет какой-то будет результат. Мне другие цели неинтересны абсолютно, вот к чего я вам и рекомендую, в принципе, если вы начали чем-то заниматься, вы понимаете, что вашей целью должно быть судебное разбирательство, так или иначе, в том суде или в другом суде, но должно быть судебное разбирательство по существу вопроса. Если вы хотите в досудебном порядке, да, вы можете в досудебном подключать различные инстанции, различные органы, да, ОБЭПы, прокуратуру и так далее, то есть испробовать все варианты, но конечной вашей целью должен быть приход в суд. Если вы не готовы идти в суд, тогда сидите спокойно, потому что вы ничего не докажете. И ваши переписки это просто трата времени, трата денег, трата ваших нервов и так далее. Значит, еще один такой вопрос. Вот вы ввязываетесь в переписки, получаете такие же пустые ответы, да, вы там нервничаете с вами, вас все равно приходят, отключают и так далее, или еще что-либо делают, да, вот вы просто задайтесь вопросом, вы зачем это делаете? Ну, зачем? Просто чтобы повоевать, не надо с ними воевать. Надо сделать 3, 4, 5, 10 точечных запросов, маленьких точечных запросов, которые лягут в основу искового заявления. Сформировать исковое заявление и подать в суд. Все. Вот это должны быть ваши действия. Если вы не хотите этим заниматься, тогда можете даже вообще никуда ничего не писать, потому что это, я еще раз повторю, да, Зря потраченное время, деньги, нервы и все остальное – это ваше же здоровье, ребят. Ваше здоровье. Если вы не готовы, ни, ничего не делайте. Ну вот, ну просто, вы должны, вы должны понимать, идет гражданская война. Она не где-то там, ребят, она уже идет. Если граждане победят вот эту вот систему, вот этот механизм, да, то мы выиграем. Если вы готовы воевать, воюйте. Но не стойте, не, не занимайте позиции, понимаете, не мешайте другим людям воевать. Потому что вот многие, ай, где-то там урвали бумажку, куда-то побежали, а я тоже послала. Ну и что ты послала? Вот ты послала, понимаете, вот э, закидали бумажками, допустим, бедного управляющего, этого, управляющей компании. Вот он сидит, он злой. Я к нему пришла по существу, у меня, может быть, и получится сейчас с ним конструктивный разговор. Он тоже человек. Но из-за того, что вот таких бумажек уже у него 300 штук, все люди ему выдрали весь мозг, понимаете, он уже взвинчен, он уже не хочет разговаривать по существу. Он уже тупо обороняется и отстреливается, как, блин, Гитлер, я не знаю, в 45-м. Понимаете, в чем дело? Поэтому, ребят, такими методами мы их не поборем, вы поймите. Нам нужно объяснить, это наши сограждане, наши, которые, ну, по какой-то своей слабости, да, моральной слабости сдались и пошли работать в стан врага. Но ну, так нам даже нужно их это как-то обработать, понимаете, перетащить на свои, между прочим, сейчас очень хорошо эта схема работает. Когда сам директор управляющей компании понимает, что происходит и начинает де делать нужные действия, он понимает, что его тоже обманывают, что до него деньги не доходят, понимаете? Нам вот это с вами важно и нужно, и тогда он становится на нашу сторону, понимаете? И когда идет в суд уже управляшка с гражданами вместе против администрации, это гораздо круче, чем вы сидите, боретесь с управляшками. Но, ребят, ну надо стратегически мыслить, ну что же вы делаете-то, вы же нам всем, вы же поймите, они же почему обложились-то все. В центробанк попробуем э, пробраться, да, невозможно. А на обложилась коммерческими банками. Все на подходах умирают, понимаете, нас расстреливают на подходах. С ЖКХ такая же система. Но проблема-то не в ЖКХ, проблема-то не в управляшках, проблема в том, что выше, но как вы понять-то не можете. Проблема в вашем муниципалитете. А вот сейчас я вам буду рассказывать все по порядку, чтобы у вас сложилась полная картина про систему ЖКХ, и чтобы вы закрыли все свои вопросы, с чего начать. Вот начать нужно с вашей позиции, с вашего самоопределения. Вот прям первым пунктом берете листочек, ручку первым пунктом записываете, самоопределиться, иду я в суд или не иду я в суд. Все. Если вы готовы понести судебные издержки, отстаивать время свое потратить, нервы, Готовы? Занимайтесь. Не готовы? Отойдите, не мешайте другим, понимаете? Потому что волна все равно идет, вы мешаете своими письмами, да поймите вы это, наконец. У меня уже просто не, не просто крик отчаяния, знаете, а у меня уже просто вот хочется каждому лопатой по башке треснуть. Ребят, Вот не обижайтесь, но это правда. Но потому что... Я еще больше, больше вам скажу, вы не представляете, какие вы нам ставите палки в колеса, вот тем правоборцам, которые реально идут и решают дела. Ну правда, ну вы задумаетесь. Вот этот вот массовое мероприятие, типа Зорница, давайте закидаем там всех этими письмами, и в этих, в этих тоннах письм, вы понимаете, что это провокация? Потому что, ну послали вы 300 писем, а одно единственное письмо было верное. И его в общей массе не заметят, они даже не читают, они прям шаблонно Отсылают всем ответы, а вот оно одно могло бы изменить эту ситуацию. И раньше письма работали, я вам хочу сказать, 4 года назад письма работали, сейчас ни одно письмо не работает. На каждое новое письмо уже новый шаблон, а иногда и на новые письма уже и старые шаблоны. У меня есть переписка 4-летняя с МОЗ где 4 года на разные запросы мне присылается один и тот же шаблон. Даже не меняется, только шапка меняется, понимаете, дата-время, все. Ничего вот вообще, ни слова, уже ситуация давно поменялась, уже объекты недвижимости все поменялись. Один и тот же шаблон. Ребят, но ну вы понимаете, до какого маразма мы докатились? Вот эти ваши бездумные действия, вот эта вот зарница вот тех вот людей, которые, кукловодов, которые все это затеяли, да, вот эти бумажные войска, все давайте забомбардируем, так они мешают решить проблему. Вы поймите, насколько это мешает. И вот теперь уже приходится ходить на личные приемы. А на личных приемах уже выставляют, как котят, потому что уже люди все на нервах, люди все на взводе, понимаете, они уже даже не хотят разговаривать. Поэтому вы поймите, что вы своими действиями не необдуманными, да, и, о, да, толпа побежала топиться, и вы такие все за ней побежали. Вот вы своими действиями мешаете тем, кто реально что-то делает. Давайте уже остановимся, давайте уже в глубокий вдох, выдох, да, и уже продумаем четкую политику, что мы делаем и как мы делаем. И первое, вы должны все здесь и сейчас решить на берегу. Если вы берете и занимаетесь, да, отстаиваете свой дом, свою позицию, то вы отстаиваете до конца. И вы намерены идти в суд. Если вы не идете в суд, выключайте лекцию, дальше не слушайте, дальше не для вас. Это понятно, ребят? Вот я хочу, чтобы вы все делали с головой. Хватит, вы понимаете, что эти кукловоды вводят нас за нос. А? Они здесь такие зорницы устраивают. Весь народ, не разобравшись, ничего не это. Бабку напугали, настра... она, Она вилы взяла, куда-то побежала с какими-то бумажками. Кому-то весь мозг вынес, а бабки у нас любят мозги выносить. У нас есть люди такие, которых не заткнешь, и срать им. Вот, мне звонят в прямой эфир, я на радио сижу, мне звонят. А у меня. Там... Да ты хоть спросил, вообще мне можно звонить сейчас или нет? Да, елки-палки, люди, ну, я вас всех призываю, но ну, давайте будем уважительно относиться друг к другу, к друг другу, прежде всего, да, и э, к тем, с которым мы идем разбираться, они такие же люди, как и мы. Где ваше самоуважение, где ваше уважение в отношении других? Да будьте вы человеками. Да, у меня уже просто, ну, ребят, ну, уже невозможно, вот я уже на, на вас, на всех ругаюсь, ну, вы чего? Ну, из вас делают придурков, да, вот все говорят, ой, нас записали в, в недееспособных, какая печаль, мы все обиделись. А что вы себя так ведете? Вы че себя так ведете, как недееспособные, да, вам сказали, надо бежать, вы взяли бумажки, побежали, всех закидывать этими бумажками». Да? Вот появился человек, которому можно звонить, да, я сейчас буду звонить 24 часа в сутки, ничего, что человек в другом часовом поясе. Да? У, у вас там вечер, у вас все нормально, да? а у меня, простите, 10 утра, и я на прямом эфире. Не, нормально, надо позвонить, у меня же проблема, мне надо позвонить, у меня есть телефон, ура. Понимаете? Ну, ребят, ну, это никакого нет ни самоуважения, ни уважения к другому человеку, понимаете? И я понимаю, что у вас проблема, да, у всех одинаковые проблемы, но у всех, ребят, вот просто у всех одинаковые. Но давайте уже как-то мирно, дружно а, сосуществовать, да, давайте уже как-то разумно, не вот в этой вот панике гонимой, а разумно, совершенно спокойно, а, как-то обсуждать, да, и придумывать тактику. Потому что зарница уже не работает. Бумажные войска ⁇ это вообще была идея, я уже не знаю, чья, не буду сейчас искать концы, да, но вот это уже тема не работает. Где-то взять какой-то документ, но вы хоть его прожуйте сами. Но он уже не работает, сколько он уже по сети гуляет. Уже на этот документ 300 раз отписки написано, ребят. Но наша русская а, сила заключается в, именно в смекалке. Вот именно в смекалке, ребят. Надо каждый раз придумывать что-то новое, новое. И идти делать. Не просто писать письма, не просто взять у кого-то шаблоны и отправить. Нет. Это ваша святая обязанность вникнуть в дело, разобраться, прожить на собственной шкуре, собрать все шишки и доказать свою правоту и добиться справедливости. Это ваша святая обязанность а не играть в зорницу. Давай, Оля, ты там пойдешь, а мы за тобой, мы тебе еще будем талки в колеса ставить. Ночь, полночь, а мне как будто бы спать не надо, есть не надо, детьми заниматься ничего не надо. Да? Вот 24 часа в сутки Оля должна сидеть и каждому всем отвечать на их вопросы. Ребят, это не конструктивно. Все, что вы добьетесь таким образом, вы меня просто выбьете из рабочего состояния. Вот и все. Понимаете? Есть чат, вот кто не знает, есть у нас чат-болталка, который а, прикручен к этому к этому каналу в Телеграме, есть чат-болталка, переходите в чат-болталка, все ваши вопросы, даже самые сокровенные, пожалуйста, туда, потому что сокровенных вопросов, я вам открою великую тайну, не бывает, у вас у всех одинаковая ситуация, во всей стране одинаковая ситуация, генерите вопросы там, и мне проще читать, и моим помощникам проще читать, по крайней мере, они мне консолидированно подадут эту информацию, да я хоть буду знать, какую вам лекцию записывать, но в таком вот раздрае, когда у меня просто за сутки больше 500 сообщений с разных, от разных людей, ребят, это уже просто меня деморализует, понимаете? Я не могу в таком состоянии конструктивно работать и тем более решать свои дела. Да? Более того, вот сейчас я подключила всю Европу практически. Я сейчас езжу на встречи, на семинары, на конференции. Почему? Потому что не в России такая ситуация, в мире... Вы масштаб понять не можете. В мире такая же ситуация. Вы что думаете, что вы там одни сидите в своем городе, и вот у вас там один только такой управляющий мудак? Они все такие, ребят. Постсоветское пространство – это вся Европа, вы не забывайте. И даже Германия – это постсоветское пространство. Поэтому моя задача, да, есть сейчас рабочая группа, моя задача по всем проехаться. Ребята молодцы, понимаете, везде одинаковые законы, везде, все живут по морскому праву, все живут по естественному праву сейчас в том виде, в котором оно есть, да, кто сильнее, тот и прав. Вы видите, что власть делает, силой все отнимается. Везде одно и то же, ребят. Ну вот просто призыв, да, давайте успокоимся все. Давайте будем вообще ответственно подходить, уважительно подходить друг к другу, да? И давайте как-то делать все сообща и консолидировано, потому что хватит уже. Мы просрали очень много времени, очень много времени, просто тупо потеряли. На вот эти вот бумажные войска, вот эти заорницы, бежим туда, бежим сюда. Да, деморализовали работу. Вот сейчас госархив лег. Вот я вам заявляю, госархив лег. Сейчас взять документы, которые нам нужны, это полгода. Понимаете, а эти документы помогут, допустим, в ООН пробить определенную фишку и преференции. Я не могу взять этот документ, мои коллеги не могут взять этот документ, потому что нам говорят, у нас очередь, мы гражданство отвечаем, полгода. Все, ребята, понимаете, вот вы же даже не понимаете, что они же вашими руками создали вам препятствие. Вашими же руками. Но все же понятно, господи, ну почему с гражданством нельзя разобраться, там все просто. Если вы до 93 -го года ничего не писали, никуда не вступали, то у вас этого физически не может быть, потому что в госархиве хранится до 37 -го года, с 37 -го по 93 год ничего нету, ну просто ничего нету, да. А дальше уже наше время РФи, вот. А дальше вы уже запрашиваете в миграционной службе, если и там нету, то все. Вам далеко ходить не надо, не нужно госархив было ронять, вот не нужно было. Нужно было пойти, понять логику, как это все выстроено, и запросить в миграционной службе, на этом успокоиться. Пусть лучше миграционная служба ляжет, чем, чем госархив. А вы положили госархив, то учреждение, которое нужно. Вот они что сделали, они же вами управляют, а вы ведетесь на все это дело. Ребята, включаем голову, включаем голову. Сейчас идет гражданская война, диверсии, диверсии везде, сплошь и рядом. Сплошь и рядом, почему я никуда никому не рассказываю, куда я поехала, где я вообще есть. Никогда не. Потому что ну, невозможно. Ребят, все отслеживается, лекции, все слушаются. Я вам больше того скажу, да, и, и блокируются миллионы ресурсов моих, блокируются. Вот сейчас: дай бог, да, пока Телеграм работает. Хорошо. Телеграм сейчас доберутся до него, положат телеграм, я вообще не знаю, где, как мы будем с публикой общаться. вот, Потому что блокируется все. Не блокируются только те блогеры, которые работают на связь. Еще раз вам повторяю, если вы где-то что-то услышали, да, в, том, в том числе в ютубе, услышали информацию, посмотрите, в каком русле она выдается. Если вам выдают информацию, что да, какие-то факты выдернуты из контекста, но... И к этим фактам не прикручена ни логика действий, ни дальнейшее разворачивание событий, ни объяснение причинно-следственных связей. Ребята, это провокация. То есть да, делается качественный вброс. Да, факты подтверждаются. На этом все и основано. Но я в своих лекциях стараюсь рассказать, как выходить из этой ситуации. да, Стараюсь переучить вас мыслить, думать, посмотреть на вещи по-другому. Понятно? А вот сейчас делаются вот такие вот вбросы информации, на которых люди просто деморализованы, в панике находятся, они не знают, что им делать, для чего все это делать. Для того, чтобы э, убрать вас с дороги, чтобы вы занимались непонятной фигней. Вот, такое вот у меня лирическое вступление, оно очень долго получилось, но тем не менее, ребят, э, уже хотелось это сказать, потому что уже дальше просто невозможно. Вы мешаете работать э, тем людям, которые реально занимаются э, очень хорошим для нашей страны делом. Вы мешаете, осознайте это, пожалуйста. Я вас очень прошу, это крик души многих правоведов, которые реально занимаются тем, чтобы что-то изменить. Не писульки сидят дома с дивана, пишут, понимаете, а ходят ножками, ездят по городам и весям, и хоть что-то пытаются изменить и доказать. Вот, ребят, пожалуйста, обдумано. Значит, переходим к теме ЖКХ. Буду стараться рассказывать кратко, не расплывчато, но так, чтобы вы понимали. Значит, первое. Что вы должны знать? 188 федеральный закон «Жилищный кодекс Российской Федерации» не действует, поскольку не прошел процедуру опубликования. Значит, правогов.ру, идем, смотрим, там есть, когда вы откроете «Жилищный кодекс» или сверху в трее будут кнопочки, либо слева, где будет желтеньким подсвечиваться «Жилищный кодекс», нажимаете на кнопочку с буковкой «Ай». Английская буковка I. Это будет информация. Вот смотрите, где в какой газете это опубликовалось. Еще раз скажу, что законодатели у нас, товарищи, очень умные и э, не дебилы пишут законы, абсолютно не дебилы. Поэтому все они знали. Законодатели нам все вот эту вот э, всю историю предусмотрели, ребята. Значит, смотрим, где было опубликовано и когда. И вы увидите, что Жилищный кодекс Российской Федерации от такого то числа. А опубликован он в российской газете или еще где-то от такого-то числа. Значит, есть указ президента о порядке опубликования значит, НПА. Да? И есть у нас ФЗ. О порядке, по-моему, номер 5, вот если я не ошибаюсь, о порядке опубликования. В общем, смотрите, сроки все там, там все прописано. Следующий номер программы э, – это то, что вы понимали, да, что жилищный кодекс Российской Федерации не работает. Значит, 354-е постановление по как раз таки по ЖКХ, да, постановление правительства. Далее, 442 второе постановление, это по свету. 491 первое постановление, это то постановление, по которому работают все управляющие компании, оно написано для них, инструкция, да, если 354 написано для людей, для собственников, для жителей, то 491-е написано для управляющей компании, это их инструкция. Понятно, да? Разделяйте эти понимания. Почему они всегда ссылаются на 354 -е? Потому что это наша инструкция. А их инструкция 491 поэтому их надо переориентировать, если они вдруг ссылаются, сказать, да, конечно. Но, между прочим, эти две инструкции, они не бьются. вот Если вы будете читать внимательно, вы найдете места, где они не бьются. Дальше, следующий момент, да, ребят, вот это вот все, что, что я вам сказала, э, говорит о том, что вот эта вот, вот эта вся документация, вот эти нормативно-правовые акты, они э, не опубликованы должным образом, соответственно, соответственно, не несут никаких правовых последствий, что значит правовые последствия, то есть вы не обязаны это выполнять и не обязаны подчиняться, это понятно. Просто это поймите, не обязаны. Если вам какой-то укашник, либо в суде вам будут мотивировать вот этими постановлениями и жилищным кодексом, вы им быстренько прикладываете, или, ну, ходатайство лучше не прикладывайте, пишите заявление, что прошу вот это, вот это в суде не использовать ни операции, не выносить решение на основании вот то, чего там суд опирается, да, 354, 491, там 442 или там жилищный кодекс. Прошу не опираться вследствие того, что закон не принят должным образом. Все. Значит, есть разъяснение uh, судьи Жилина, да, это судья Верховного суда, и есть решение Верховного суда, Значит, в этом решении сказано, что все, что не опубликовано, не должно приниматься в суде, не, не, невозможно апеллировать этим. И Жилин, товарищ, он э, свое частное мнение выразил, есть такое частное мнение судьи. Значит, опирайтесь на это частное мнение, найдите в интернете, это все есть, ребят, это все в открытом доступе, мне не надо писать, где это взять, уж потрудитесь, пожалуйста, найдите. Значит, товарищ Жилин написал следующее, что для того, чтобы э, указать суду, на то, чтобы суд не использовал при вынесении решения, да, и при рассмотрении дела по существу не использовал ни 354, ни там какой-то там закон, достаточно просто указание на нарушение сроков его опубликования. Все. То есть вы ничего доказывать не должны, ребята. И товарищ Жилин, судья Верховного суда, нам это разъяснил. Достаточно просто указать. Поэтому... Достаточно э, вашему управляющему либо суду принести заявление, что поскольку нарушены сроки, сделайте копипаст, скриншот экрана да, своего там телефона или еще что-то, найдите на правогов.ру, найдите это постановление, либо этот документ найдите, да, покажите, что сроки не совпадают и напишите там на основании указа президента, на основании федерального закона номер 5, не прошел порядок опубликования, нарушение во столько-то дней, поэтому вот, вот именно вот этот документ для меня не создает правовых последствий. Все. Прошу при спорах, при своих каких-то рекомендациях, при претензиях ко мне, прошу его не использовать. Все, ребята, это просто достаточно. Верховным судом разъяснено, что этого достаточно. Вот начните с этого. Начните с того, чтобы вы должны понимать, да, какие документы в отношении вас действуют и возникают у вас правовые последствия, а какие документы не действуют. Вот это первым пунктом, пожалуйста, всем уяснить. Любой документ, который вы видите в претензии к себе, в письме, в обращении к вам, любой документ первым делом проверяем, а правомерно ли он используется в отношении вас. Например, Правого лезем, смотрим строки опубликования. вот Как правило, можно еще посмотреть в консультанте либо на других ресурсах гарантии можно посмотреть, действует ли документ, потому что очень много документов сейчас, ребята, пачками отменяется. Вот, поэтому претензии должны быть обоснованные. И ответочку им пишем: что, ребята, ваши претензии не обоснованы, поскольку такой-то, такой-то документ значит не используется, не несет правовых последствий. Потому-то, потому. Все, до свидания. Вы ответили все. Второй момент. Что касается ЖКХ, надо начинать, ребята, с того, что у вас за дом, что у вас за недвижимость. Я сейчас буду рассказывать в общей в классической схеме, если бы, если бы все вот эти документы были приняты и работали. Это понятно? Я вначале сделала специальную оговорку, чтобы вы понимали, да, вот кого уже сейчас закидывают письмами и претензиями, чтобы вы им писали обратно, что не несет правовых последствий. Значит, что несет? Только Гражданский кодекс. Понятно? Гражданский кодекс у нас принят в должном установленном порядке, поэтому он работает. Все остальное не работает. Гражданский уголовный работает, да, что там э, КОАПП, да, административный кодекс работает. Вот, вот эти все вещи не работают. Поэтому можете своим товарищам-вымогателям про это смело писать. Следующий момент, ребят, очень сложно разобраться, очень много нюансов, но я буду по существу говорить. Перв, первое, наперво, что надо смотреть, это как собственники самоорганизовались. Вот это вот второй вопрос, который нужно выяснять. Вторым шагом записываем на листочке, да, номер два. Самоорганизация, вопрос ставим. Как вы можете самоорганизоваться? Если у вас МКД, что такое МКД? Многоквартирный дом. Если у вас МКД, вы можете самоорганизоваться тремя способами. Первое. Создать ЖСК, да, жилищно-строительный кооператив. Что такое жилищно-строительный кооператив? Это, значит, потребительская кооперация. Понятно, да? Это специализированный потребительский кооператив. Действует федеральный закон о потребительской кооперации в этом отношении. Второе, это ТСЖ, Товарищество Собственников Жилья, да, это некая юридическая компания, вот юриди... это, это все юридическое лицо, из ЖСК, и ТСЖ это юридическое лицо, вот, которое, собственно, создано собственниками. А в чем там прикол? Там прикол в том, что в случае с ЖСК это потребительский кооператив, кооператив имеет право. Вести коммерческую деятельность и зарабатывать, да, но в рамках осуществляемой деятельности от СЖ не имеет права. Все. У СЖ баланс должен быть ноль всегда. Получили, отдали, получили, отдали. Вот в чем разница. И третий вариант это внешняя управляющая компания. В доме у вас есть старший по дому. Да, это как-то не помню, называется. В общем, ребята, не обессудьте, да, я тоже все не могу запомнить. Значит, какой-то у вас есть там. Общий совет дома, вот как это называется, вспомнила. <laughs> Общий совет дома и выбирается старший по дому. То есть, у вас в самом доме не организовано юридическое лицо. И, как правило, управляющая компания а, назначается вам администрацией да, района, то есть, вам какая-то внешняя управляшка у вас есть. Вот, вот это первые три момента: что вы должны перво-наперво для себя выяснить, что же у вас, собственно говоря, есть. Да, давайте начнем а, разбираться на берегу, кто вы есть, такие. Это первое. Второе, значит, даже уже не второе, да, уже третье, но ну, видите там циферки сами. Следующий шаг, когда вы определились, что у вас ТСЖ, ЖСК или у вас совет дома, да, три варианта, переходим к следующему моменту. Значит, для того, чтобы вот эти три варианта существовали, неважно, какой у вас вариант, вот теперь переходим к следующему моменту. Это Общее собрание собственников. Должен быть протокол, ребята, этого собрания. И вот здесь, что касается протокола, масса нарушений, масса. Вот я их все сейчас даже не буду озвучивать. Я вам просто скажу, на что обращать внимание. Во-первых, протоколом общего собрания должен быть там, в разных случаях. Но ну, если мы решаем вопросы про управляющую компанию, да и про форму организации, должен быть кворум 2 трети голосов. Вот это то, на что надо обратить внимание, две трети голосов, то есть все собственники, все абсолютно должны проголосовать, за или против, неважно, да, то есть они, что перво первонаперво, должны быть извещены должным образом, а то, что проводится очное, либо заочное голосование, да. Вот, форма очного либо заочного голосования, все это, ребята, установлено, и по протоколам есть определенный закон, ищите, с 18 или семнадцатого года уже законом установили, как должны выглядеть протоколы. Но поскольку закон обратной силы не имеет, если у вас это было ранее, да, сейчас вот расскажу, на что обращать внимание. Значит, в этом протоколе собственники должны были проголосовать за следующий вопрос, это форма самоорганизации. Они должны самоопределиться и сказать, что мы либо создаем ЖСК, либо создаем ТСЖ, либо у нас будет совет дома. Да? То есть вот первый вопрос, он должен быть про это в протоколе номер один. А дальше следующий вопрос. Это на кого возложить функции управления? Понятно? То есть все собственники, две трети, должны проголосовать за то, что мы функцию управления возлагаем на созданный ЖСК или на созданный ТСЖ. Либо мы там определились, что мы создаем совет дома, а функции управления это у нас, значит, будет какая-то внешняя управляющая компания. Да? Вот это вопрос очень важный, ребят, очень важный, потому что не просто вы там самоорганизовались и решили сделать ТСЖ или ЖСК или совет дома, вы должны возложить на него функции управления. Понимаете? То есть никакой договор с какой-то управляшкой не может являться основанием и давать этой компании статус управляющей компании в отношении вашего дома. Это юридически ничтожно, еще раз поймите. То есть две 3 собственников должны проголосовать за то, что они функции управления передают. Понятно? Следующий вопрос. Следующий вопрос, кстати, касается Совета Дома они должны избрать, и, ну вообще это всех касается, вот по уму это надо делать всем, но по закону это только для совета дома, но по уму надо всем, еще раз оговорюсь. Значит, собственники должны выбрать старшего по дому, и вот этому старшему по дому делегировать полномочия и четко прописать, какие именно полномочия, да, то есть выступать от имени, Людей, да, подписывать договора от имени людей И там еще какие-то полномочия люди должны ему собственноручно передать да, Согласовывать договоры, подписывать договоры там, Утрясать значимые существенные условия и так далее То есть люди должны передать полномочия на старшего по дому Старший по дому не может вообще самодеятельность устраивать Он только в рамках того, что ему люди позволили, понимаете? Вот, они могут прописать процедуру, допустим, да, мы там, пусть он за нас согласовывает условия, но там, чтобы он нас уведомил, да, или там учел как-то пожелание. То есть вот это все должно быть в протоколе отражено. ребят. вот эти вот три момента очень важных: Самоопределение, да, значит, на кого вы возложили обязанности по управлению. И третий момент, это как раз-таки э, полномочия э, старшего по дому. Вот, обязательно, даже если вы создали ЖСК, ребята, даже если вы все на него возложили а, функции, выберите старшего по дому, выберите. Сейчас вам расскажу дальше. Значит, если ЖСК, и с этим понятно, да, в протоколе вот эти три вещи для нас очень важны. Там есть еще и куча основных других вещей, которые тоже очень важные. На что обращать внимание, если вам будут подсовывать... Общее собрание собственников, вот именно протоколы. Первое, обращаем внимание на площадь дома. У вас должно быть общее имущество и у вас должно быть э, жилое, жилое имущество. да То есть там два разделения есть. Где это берется? Это берется из паспорта дома. В кадастре картографии заказывается паспорт дома или у вас есть на руках паспорт, паспорт вашей квартиры, паспорт объекта недвижимости, если вы когда-либо заказывали в Росреестре, он у вас есть. И вот это вы можете сверить в своем паспорте, либо если вы не хотите заказывать, потому что это выписка платная из ЕГРН, да, именно паспорт на дом, на МКД, то вы можете зайти на сайты, где отчитывается ваша управляющая компания. Вот в Москве я знаю этот сайт mos.dom.ru. Вы туда заходите, а, как правило, это на, знаете, где посмотреть эти сайты, либо на госуслугах, либо посмотрите в, на ресурсах ваших управляшек, либо на ресурсах госинспекции госжилинспекции, там обязательно будет, где, где обязаны отчитываться ваши управляшки. И вот заходите, находите там свою управляшку, находите свой дом по своему адресу, да, там будет написано, что дом управляется такой-то компанией, будет техническая информация на дом. То есть общая площадь такая-то из них, значит, общего имущества столько-то, нежилая площадь, да, и жилая площадь столько-то. Вот эти данные, ребята, должны соответствовать данным в паспорте дома и данным в протоколе недвижимости, в протоколе общего собрания. Они не соответствуют. В протоколе управляшки пишут совершенно другие данные. Им это выгодно. Почему? Потому что они закладывают некий люфт на деньги, которые можно скоммуниздить. Там будет либо в большую, либо в меньшую сторону. Ну, как правило, в меньшую сторону. То есть они закладывают, ну, допустим, у вас дом 1700 квадратных метров общего имущества, а они напишут 1300, либо 1400 метров квадратных. Вот. Почему? Потому что расхождение с бюджетом будет, они будут деньги крыжить вот эти. Значит, такой протокол признается недействительный, поскольку он оказывает существенное нарушение да, в расчете и в тарифах. Потому что за основу берется квадратный метр во всех тарифах практически, да, особенно по графе содержание, ремонт, там идут квадратные метры. А если квадратные метры учтены некорректно, ребята, все, туши свет. Понимаете? Так, с этим разобрались, в общем, как сделать протокол недействительным, я вам выложу целый документ под этой лекцией, как э, по суду признать протокол недействительный, на что ссылаться, на какие законы, на какие пункты смотреть, это есть отдельный документ. Вот, я вам приложу свои, которые я делала, но вы можете дальше еще покопать. В общем, если вас не устраивает, что у вас там в доме сейчас наверчено, на да, первое, что вы должны сделать, это по суду признать протокол номер один недействительный. Соответственно, все, что было сделано после него, все автоматически распадается, все договора автоматически расторгаются по решению суда. Все признать недействительный. Это решение суда приносится, отправляется у МОЖИЛ-инспекцию, МОЖИЛ-инспекция закрывает все договоры с вами, все отношения с этой управляющей компанией автоматически сама. Но ваша задача подать иск на признание протокола номер один недействительным. Вот это один из вариантов победить вашу управляшку, понимаете? Не надо писать им миллионы писем, ребят, ну вот о чем я говорю. Просто вы не знаете тему, пишите, пишите и мешайте всем остальным работать. Не надо ничего, с управляшками вообще бороться не надо. Есть куча других вариантов. И законодатель эти варианты все присмотрел. И, и предусмотрел, и нам уже все предоставил. Первый э, протокол общего собрания собственников по суду признается недействительным. Все, до свидания, понимаете, все остальное, как карточный домик, разваливается. Вы основу выдергиваете. Второй шаг, значит, с протоколом разобрались, да, значит, документики я вам приложу, вы там посмотрите все нюансы. Второй шаг, что еще с ЖКХ, значит, берете свою управляющую компанию, если вы хотите все-таки с ней поковыряться, да, и с ней, ее, с ней попадаться, либо как-то в, в свой стан ее привлечь, значит, на что обратить внимание. Первое, расчетный счет этой компании. У вас расчетный счет на всех жителей открыт один и тот же, да? то есть это расчетный счет э, юридического лица. Значит, расчетный счет юридического лица, чей? Естественно, юридического лица. Если у вас ЖСК или ТСЖ, расчетный счет у вас будет там 407.02, 407.03. Да, 0.03 – это как раз-таки НКО, некоммерческая организация. О чем это говорит? Это говорит лишь о том, что это транзитные счета, вот и деньги с этих счетов уходят. Но это счета юридического лица, это не ваши счета. Вы не можете по этим счетам ни выписку запросить, ни проверить, ни вообще платили вы, не платили, вы ничего с этим счетом сделать не можете. Он вам не принадлежит. Если вы пойдете в банк делать запросы, да, дайте мне выписку по моим платежам с этого счета вас, банк пошлет, скажет, ну блин, не имеем права. Дальше. Это что касается счета, да, значит, вся любая управляющая компания, любая, ребята, должна быть, должна открыть, на, если они делают лицевые счета внутренние, да, то здесь вот вопрос, кстати, а на каком основании вы сделали внутренний лицевой счет? Как правило, они делают поквартирно, а на каком основании вы делаете поквартирно, если у нас общее имущество общее? Да? Мы же платим, платим за общее имущество. Но хорошо, даже если за воду вы платите по счетчику, да, то должен стоять номер счетчика по-хорошему, а не номер квартиры и данные счетчика в этом номерке. То есть вопрос к, к тому, к формированию на каком основании, на основании какого нормативного правового акта, то есть на основании какого закона сформированы внутренние лицевые счета граждан, ну, собственников жилья. Нет такого закона, ребят. Если они вам будут какую-то чушню говорить, значит, проверяйте эти законы на м, соответствие законодательной базе, что такое действительно есть, оно действует, и оно прошло процедуру опубликования. То есть э, имеет право быть и вызывает правовые последствия. У них нет никакой процедуры формирования лицевых счетов. Нету. Вот это надо проверять. Кто-то как-то там выкручивается из этого, почему они сформировали эти лицевые счета, но, как правило, вопрос подвешивается в воздухе, они ничего не объясняют. Ну, вот так вот заведено. Дальше. Значит, смотрите. Все, что написано в вашей квитанции. Дальше мы сейчас перейдем к разбору квитанции, что с ней делать. Смотрите такую вещь. ребят. Для того, чтобы вам предъявлять какие-то финансовые претензии по законодательству, как это прописал законодатель, МКД, общее имущество МКД, на него должно быть оформлено право собственности. Вот точно так же, как у вас право собственности на жилую площадь, да, на квартиру. Вот Точно такое же право собственности на МКД должно быть зарегистрировано. Опять же, если право собственности регистрируется, то в нем указывается собственник. Понятно? Так вот, собственниками, ребята, должны стать все собственники этого дома. И там к этому прикладывается, к этому праву собственности на МКД прикладывается реестр собственников, в котором, значит, каждая доля выделяется конкретно для, допустим, Иванов Иван Иванович, да, живет в квартире. 75 вот у него там 35 и 5 квадратных метров вот согласно пропорционально его площади жилой ему выделяется доля в размере 041 от общего имущества МКД. прям четко в этом праве собственности на вот этот вот МКД у вас должно быть прописано, да, что собственники, и дальше пошел длинный-длинный реестр, сколько есть у вас всего собственников. И там полностью все доли должны быть распределены. То есть еще раз, значит, делается свидетельство о праве собственности на МКД по адресу такому-то общее площадь общего имущества составляет тысячу квадратных метров. И дальше, собственник Иванов Иван Иванович, да? а, значит, общая жилая площадь у него, поквартирно там прописывается допустим 35 и 5 квадратных метров, да? а собственность в общей, общая доля собственности общего имущества в праве общей собственности 0, там 41%. Понятно, да? То есть, что это говорит о том, что вот эта цифра 0,41, она должна быть э, использована при расчете всех платежей, которые касаются квадратных метров. Ребят, вы же платите по всем законам, вы платите за что? Вы платите за общее имущество. В всех законах, да и в 354, и в жилищном кодексе, да, на что они любят ссылаться, 154, там, по-моему, пункт ЖК, да, говорит о том, что собственник обязан нести бремя расходов за общее имущество. Ребят, везде звучит общее имущество. Не за вашу квартиру вы платите, вы свою квартиру сами содержите, ремонтируете, окна в ней меняете, батареи и так далее. нет. За общее имущество. Если вы посмотрите свою квитанцию, которую вам присылают, то у вас будет в строке содержания ремонт стоять ваши квадратные метры, вашего жилого имущества. На каком таком, простите, основании? Это что за бред-то? Черным по белому в, и в жилищном кодексе и в 354-м постановлении, в 491-м написано, собственник несет бремя расходов за общее имущество. Какого фига в ваших квитанциях стоит жилая площадь вашей квартиры? Вы что, платите за обслуживание управляющей компании жилой квартиры? То есть вы когда-нибудь видели, чтобы управляющая приходила в вашу жилую квартиру и как-то его обслуживала? Причем из месяца в месяц. Я не видела. Что-то они делают с общим имуществом. Ко мне какие претензии, да, к моей квартире? Ребят, вот это первое, на что надо обратить внимание. Для того, чтобы они поставили не ваши квадратные метры жилые, а для того, чтобы поставили долю, смотрите, гражданский кодекс, должна быть и жилищный кодекс, Доля должна быть выделена в праве общей собственности на общее имущество, должна быть выделена ваша, конкретно ваша доля. Если в квартире два собственника, значит две доли. Да, у одного собственника такая доля, у другого собственника такая доля. Либо а, равноценные доли, если у вас не выделены права, вот у меня, допустим, квартира, да, мы... 50 на 50, но мы не выделили, то есть не выделили части. Есть такая процедура выделения частей, то есть мы два собственника, но мы части не поделили, кому сколько. Вот, Поэтому раз части не поделили, то есть у вас тоже так напишут, что три собственника да, или два собственника, и ваша общая доля, то есть без выдела конкретных циферок, да, ваш, ваша общая доля будет там 4%, грубо говоря. Вот, то есть может быть и так, но ребят первое за что на что надо обратить внимание, это есть ли документ на право общей собственности зарегистрировано ли право общей собственности. И содержание ремонт строку можно начислять только если четко установлены доли для каждого собственника. Если этого не сделано, то ну, о чем речь? Да? Это нарушение. Даже по их законодательству нарушение. Будем, давайте будем играть честно, принимать, как будто бы все работает. Вот, это нарушение. Причем грубейшее нарушение, понимаете? Для того, чтобы признать в суде, что расчеты сделаны неверно, это экономическое преступление. Следующий момент. Про общую площадь вы поняли, да? Что общее имущество обязано к выделению быть и, и оформляется точно так же. Почему они не оформляют? Объясню все просто. Потому что есть э, определенный закон. Во-первых, я вас всех, всем рекомендую ознакомиться с уставом вашего города или вашего района. Пожалуйста, откройте на ресурсах устав и прочитайте по этому уставу, что вам обязан город. И вы удивитесь, у вас все оплачено, понимаете? Вот прочитайте, хотя бы будете знать свои права, что вам положено по уставу города. Так вот, ребята, есть закон, в котором прописано, что... Все имущество ЖКХ, абсолютно все, передано на баланс муниципалитетам. И все там четко расписано. Кому на федеральный баланс, кому на такой, кому на муниципальный баланс. Там, ребята, все. Там и дороги, там и освещение улиц, там и вода-водоснабжение, там и электричество, там и все-все-все-все-все. И уборка ваших подъездов, и там и окна, и все-все-все, ребята. Все передано на баланс. Почему вы никогда в жизни не Даже если вы запросите паспорт на дом, да даже если вы запросите выписку ЕГРН на, на вашем КД, в, в графе собственник будет стоять прочерк. Почему? Потому что вы запрашиваете из базы для народа, для челяди. А есть вторая база учетная. Вот запросы с той базы а, до недавнего времени, до 1 июля, стоил 10,5 тысяч. Вот. И там можно было посмотреть, что собственник, да, вот у меня, допустим, собственник город Москва. Вот, а сейчас они сделали, вот, если я не ошибусь, то ли полтора миллиона, то ли 10 миллионов. Но тарифы там известны. Тарифы, тарифы выписка из ИГРН там висит на сайте у них там миллионами, ребят. То есть запретили, чтобы люди, потому что люди раскусили эту фишку, что есть две базы Росреестра и начали запрашивать из той базы. А вот начали конкретно запрашивать собственника МКД. Все, они подняли тарифы раньше было 10 500 сейчас стало полтора миллиона ну кто потянет полтора миллиона запросите получить эту выписку да потом еще не знаешь как ее использовать потому что всем наплевать но ну, я ребята, рассказываю такую информацию что нам эта выписка не нужна потому что есть действующий закон который передает всю собственность в руки муниципалам Поэтому вся ваша собственность, даже если вы взяли значит, паспорт на вашу кадастровую там, недвижимость, вот, кадастровую выписку, если вы видите в графе «собственник МКД» прочерк, значит опираемся на вот этот закон. Кто собственник? Допустим, у меня город Москва, да? у вас там ваш город, ваш муниципалитет, собственник имущества там. Вы только имеете право собственности на свою квартиру. Да? Опять же, право собственности и собственность, я вам разъясняла, в чем разница. Кто не знает, послушайте выше, пожалуйста, лекцию. Да? Я вам объяснила, почему так. Но вот, больше не хочу заострять на этом внимание. Следующий вопрос. С общим имуществом мы разобрались, с собственниками мы разобрались. Да? Соответственно, если собственник муниципалитет, то как вы думаете, кто это все оплачивает, из какого бюджета? Муниципалитет, поэтому вся целиком ваша строка в э, вашей платежке содержание и ремонт оплачена муниципалитетом. Ребята, именно вот эта строка. Я за все остальное вам не говорю. Сейчас мы разбираем именно эту строку. Если вы посмотрите на все сайты, э, где ваша управляющая компания отчитывается по выполненным работам, вы не найдете ни одного отчета по строке содержания и ремонт. Сейчас объясню, почему. А они обязаны по ней отчитываться, но э, там есть постановление по правилам раскрытия информации именно по содержанию и ремонту, но они не раскрывают информацию, потому что содержание и ремонт полностью из бюджета покрывается администрацией, вот, и администрация уже должна вам назначать, кто вам там будет мыть, стирать и так далее. Да? Но этого не происходит. Как мы видим, есть прослойка видеоуправляшки, которая за это собирает деньги с жильцов и, соответственно, к себе в карман. Значит, вот с этой строкой разбираемся. Смотрите. Значит, для того, чтобы эта строка стала легитимна, а она, кстати, самая большая в вашей платежке, вам нужно, чтобы в первом или во втором протоколе собрания собственников была такая графа, как утверждение работ и услуг. Поскольку содержание и ремонт – это услуги, а не товар по закону о защите прав потребителей, да это услуги, соответственно, содержание, перечень услуг, их очередность, их объемы должны быть составлены и утверждены двумя третьями собственников помещений. Это понятно? То есть, для того, чтобы заключить любой договор с управляшкой, в принципе, для начала, мало того, что надо возложить функцию управления, это мы с вами выше разобрали, да, но еще должен быть согласованный со всеми собственниками и утвержден с наличием протоколов разногласий, все как положено, ребят, по полному циклу. Должно быть утверждено именно перечень работы услуг, какие вы заказываете, вы, собственники, заказываете у этой управляющей компании. Значит, на, какой, на что опираться? Опираемся на 491 постановление. Там есть приложение о рекомендуемых работах и услугах, которые могут, ребята, могут оказывать управляющие компании. Вы себе из этого списка огромного выбираете только то, что вам нужно. Мыть лестницы. Там, кстати, очередность установлена. Да? Вы только подставляете свои объемы. Сколько у вас там этажей, лестниц там и так далее, квадратных метров надо помыть. Где брать эти данные? Эти данные берутся в паспорте на МКД. Это все прописано. Сколько у вас лестниц, сколько у вас там крыш, сколько у вас цокольного этажа и так далее. вот Сколько у вас окон в доме. Это все в техническом паспорте на МКД. Все, ребят, прописано. Понимаете? вот Поэтому вот эти данные нужно, даже если у вас есть такой список утвержден, эти данные нужно проверять, а соответствуют ли эти данные как раз таки данным из технического паспорта дома. Если не соответствуют, значит протокол признается, вот это согласование признается недействительным. Опять же, как признается? По суду, ребят. Признаете недействительным, соответственно, карточный домик весь падает. Да, и управляшки, и все работы недействительны, Все. Дальше, значит, смотрите. Обязательно собственники, две трети, должны согласовать... Но, ну, кстати, вот проверьте по закону 2 трети или 50 процентов, там разные есть варианты, какие-то вопросы 2 трети решают, какие-то 51 процент. Обращайте на это внимание, ну по максимуму надо 2 трети, вот я так запомнила, вот по максимуму, ну потому что это важные законы для вашего дома, да, это важные вопросы, не законы, а вопросы. Дальше, значит, ребят, если нет установленного собственниками согласованного перечня работы и услуг заказываемых, да, то вообще вот деятельность управляющей компании, собственно говоря, а на каком основании? да? Вот Вы устанавливаете по-хорошему вот этот вот перечень работы и услуг, восстановленные объемы в... В установленную периодичность, в установленные, скажем так, тарифы, да, и согласованные тарифы. Причем еще раз вам скажу, что тарифы есть у них, тарифы рекомендуемые. Все тарифы рекомендуемые, понятно? Вот. Ну и добровольные. Поэтому кто-то скажет, что ну, тариф в соответствии с таким третьим нет, вы можете этой ценой играться. Это ваше право. Дальше. Уже когда у вас будет готов вот этот установленный перечень и список, вы на основании вот этого готового перечня и списка разрабатываете единый, единый договор, шаблон договора. Понятно? С управляющей компанией. Что вы, собственники, да, договорились о таком объеме услуг, договорились о таком объеме работ в установленные сроки. Заключается договор на год. С последующей пролонгацией, но лучше заключать на год и потом перезаключать допниками. Почему? Потому что управляшки сейчас очень смело этим пользуются. Да, а, Они пришли, не опровергли, там у вас кто-то съехал, переехал, старше по дому куда-то делся, понимаете, этот вопрос все профукали, а управляшка начинает там самоуправствовать. Вот чтобы этого не было, ребята, четко на год договор. Если собственникам что-то не понравится, они имеют в любой момент право расторгнуть этот договор без объяснения причин, согласно Гражданскому кодексу. Да? Второе лицо, любая сторона может расторгнуть, без объяснения причин, и это нормально, это регламентировано законом. Так вот, ребят, создается такой вот единый шаблон для всех, вот единый договор с этой управляющей компанией, да, и вы э, дальше этот договор, он как бы, как вам сказать, он подписывается каждым. Ну, то есть у вас свой экземпляр, у меня свой экземпляр, у Васи свой экземпляр. То есть единый шаблон установлен, да, он распечатывается и только вносится там номер квартиры и имя собственника, ну, кто там собственник, вот, и согласно каких долей. Вот, и дальше каждый уже платит за себя. Как только вот такой договор с управляющей компанией подписан, при этом управляющая компания становится э, агентом, а вы становитесь по договору принципалом. Принципал – это тот, кто доверяет или кто делегирует определенные действия. То есть я сам не могу мыть у себя в подъезде полы, я доверяю вот этой ООО, там, управляющей компании мыть в своем подъезде полы. Вот, в таких-то объемах, в такие-то сроки, ну вот вы когда себе нанимаете уборщицу домой, да, либо там, я не знаю, вызываете мастера розетки починить, вы же ему четко устанавливаете, что приходи ко мне там раз в месяц мыть окна или там раз в месяц чинить розетки, да. Так здесь, ребята, все то же самое, включаем голову, все абсолютно идентично. Вы нанимаете на работу человека, только вы нанимаете это коллективно, вы нанимаете на работу определенную компанию, которую вам за ваши деньги будет мыть, стирать, гладить, что-то там делать, понимаете. Вот. Соответственно, вы же должны согласовать объем того, чего она будет делать. Не просто штаг, да, есть управляшки, и она что-то делает. Нет. Списочек дайте. Вот этот список должен быть утвержден всеми жильцами, что да, действительно, нам нужно. Каждый месяц мы хотим мыть окна, а не два раза в год. Ради Бога, ваше право. Там есть рекомендуемые значения в 491-м постановлении, но они, ребята, рекомендуемые. Хотите, пожалуйста, мойте окна хоть каждый, каждый месяц. Вам никто не запрещает. Или раз в сезон. Да, у некоторых вообще окна в домах не моются. Почему? Да потому что списка нету. Нету списка. Так вот. Это если вот этот вариант, да, то есть когда заключается напрямую с каждым собственником вот такой вот шаблон договора, это когда у вас общий совет дома. Если у вас ТСЖ, либо ЖСК, там есть такие варианты. Если... Вы возложили функции на ЖСК, и ЖСК говорит вам либо на ТСЖ, ТСЖ говорит, мы не будем брать никакую управляющую компанию, функции возложены на, то есть они являются действительными управляющими компаниями. Вот, они должны податься на лицензирование, себя залицензировать. То, что они вам будут говорить, что мы не подлежим лицензии, лицензии ничего подобного, еще и как подлежат. Расскажу почему, потому что ЖСК может быть образована, но сейчас уже нет, но и сейчас то, то же самое действует. ЖСК может быть образована только в том случае, если земля, на которой строится дом, именно строится дом, ребят, принадлежит этому ЖСК. То есть оно в собственности оформленное. Значит, если у вас ЖСК существует с ядрен лохматого года, ребята, это уже формально не ЖСК. Это просто потребительский специализированный кооператив с аббревиатурой ЖСК. Но смысловой и юридической нагрузки это ЖСК уже давным-давно не несет. Почему? Потому что дом построен, завершено строительство. А значит, она осуществляет только функции управления домом. А если она осуществляет функции управления без строительства, значит, функции управления обязаны быть лицензированы по коду АКВЭД, управление. Да, там управление у них по моему 65 ой, не помню ребят сейчас не помню не скажу вот этот код аквет 68 там 42 1 40, 42 41 2 но ну, что-то вот <смех> в такие цифры созвучные вот значит проверьте код аквет называется управление а, мкд по договорам либо на а, какой-то там воз... благотворительной основе, ну, в общем, что-то такое. Так вот, в чем прикол? В чем прикол этого кода? Если там на какой-то благотворительной основе, да, то, ребят, все, что вы заплатили, это благотворительность. Сейчас объясню, почему. Потому что у ЖСК есть члены ЖСК, и потому что это кооператив. Изучайте закон о потребительской кооперации. ТСЖ – это тоже кооператив. Вот здесь два нюанса есть. У кооператива всегда есть члены, и всегда есть сторонние того, товарищи. Так вот, члены платят членские взносы. Членский взнос есть не что иное, как благотворительный взнос. Благотворительные ребята, вы не оплачиваете никакие счета. По закону вы вносите благотворительные пожертвования, благотворительные взносы. Все, кто члены ЖСК, ТСЖ, знайте вы оплачиваете благотворительные взносы. Они не, не обязаны подтверждаться расчетами, еще чем-то. Вам никогда в жизни не предоставят какую-либо задолженность кооператива, либо конкретно вашу задолженность, потому что вы платите просто а, благотворительность. У нас с законом не установлена какая-либо отчетность за благотворительность. Не установлена. Потому, поэтому если вы член либо ЖСК, либо ТСЖ, вы никогда в жизни, правда, не добьетесь куда ушли ваши деньги все забудьте вот если вы не член то здесь ребята вообще красота вот вот это самый классный вариант если вы не член то вы не обязаны платить вот эти благотворительные взносы. Кстати, для членов «Печалька» вы обязаны платить эти взносы. Раз вы член, да, они благотворительные, они вам не обязаны отчитываться, а вы платить обязаны членские взносы. Если вы не платите, вас могут отчислить, из членов вывести, но они этого не делают, им это невыгодно. Ну, кстати, у многих делают, то принимают, то отчисляют. В чем прикол? Прикол в том, что а, вот эта вот управляющая компания, если вы ее член ЖСК или ТСЖ, подает на вас суд и говорит, что вы не заплатили членских взносов за такой-то период. И суд, не глядя, это все взыскивает, потому что здесь вообще как дважды два, как ясный день, все понятно. Если вы член, кооператив подтверждает вступление в членство, на вас заведена карточка члена, то есть он приносит вот эти документы, да, и говорит, что мы вот установили по 10 тысяч в месяц членских взносов. Ну, они приходят в виде квитанции, понимаете, в виде квитанции на оплату ЖКХ. Они могут... Могут приходить в любом виде понимаете даже если вам а, просто принесут а, и подкинут бумажку на которой будет написано иванов иван Иванович должен тысяч, вы обязаны будете ее оплатить вот в чем вся соль ребят вы вот этот не понимаете нюанс поэтому все говорят я члену я защищен да нифига ты не защищен ты вот кстати в самую жопочку ты и попал вот поэтому членам быть совсем не выгодно они даже ничего доказывать не будут они просто принесут и покажут что вот не заплатил членский взнос и должен вот. И после того, что ты не заплатил, как правило, законом, там, больше трех месяцев не платят, они имеют право тебя отчислить из этих членов на совете, вот, и все, и ты больше не член, вот, вот, лучший был вариант, когда вы не член, вот здесь начинается самое интересное. Значит, любому потребительскому кооперативу а, разрешается, ну, скажем так, не запрещается. Законом не запрещено заниматься коммерческой деятельностью. Поэтому вот этим же СКА, ТСЖ, которым уже сто лет в обед, у них там, как правило, 5-10 членов, им больше и не надо. Почему? Потому что да нафиг. Вот. Между прочим, члены пользуются всеми привилегиями кооператива. То есть члены могут даже не, пла... не то, что не платить взносы, а члены могут прийти на общее собрание членов кооператива и установить, что всем членам кооператива ноль членских взносов или там 100 рублей символично. А все остальное кооператив будет зарабатывать для того, чтобы покрыть расходы по их квартирам. Они могут даже так сделать, ребят, абсолютно законные такие способы. И я знаю, что, допустим, вот в моих случаях мы находили такие факты, когда приходишь разбираться с кооперативом, неважно, ты СЖ или ЖСК, да, а там выясняются вот такие нюансы, что оказывается 5, 7, 10 членов осталось этого кооператива, у них квартиры по нулям, у них все по нулям. А почему? Потому что они выставляют платежки такие, что все остальные не члены, покрывают все их расходы. Они совершенно спокойно не платят себе за квартирки, потому что они внутренними протоколами так все решили. Понимаете, 5, 7, 10 человек собралось и вот так вот себе решило, имеют полное право. Да, я понимаю ваше негодование, моральное ваши стенания, но они имеют на это полное право. Дальше поехали. Те, кто не члены. Ребят, вот кто не члены, это чистая коммерческая деятельность кооператива. В чистом виде. Законом она не запрещена. Поймите, правильно. Но, если это коммерческая деятельность, вот здесь вот очень важен вопрос идентификации. Очень важен. Проиндентифицируйте, кто вы по отношению к вашему кооперативу или к вашей управляшке. Кто вы есть. Вот все, что я перед этим рассказала, вот это все очень важно, имеет значение. Смотрите, если вы не член кооператива, а у вас в доме создана ты сажей ЖСК, да, или то, или то. Вот, ваша задача следующая. Ваша задача понять, значит, э, во-первых, э, функции управления домом возложены на кого? На сам ЖСК, то есть он, он сам и является управляющей компанией. Если он сам является, у него должна быть лицензия. То, что они вам будут говорить, что нам не надо лицензию, они ничем не докажут. Надо лицензию, надо, все. значит, э, есть у нас закон о дополнительном лицензировании деятельности, и там установлены коды АКВЭД. Так вот, за этот код АКВЭД, который они а, у себя прописали, они обязаны быть лицензированы. Все, точка. Если они вам он будут доказывать обратно, это все неправомерно. Понятно. Следующий вопрос. Если они сами управляют домом, набрали там рабочих, что-то делают, траливали, у вас с ними должен быть договор, Договор установленного образца, как я вам только что выше сказала, общим собранием собственников на всех единый шаблон с установленными работами и услугами. Понятно, да? Вам, значит, кооператив может никакой какой попало скачанный в интернете договор предоставить на подписание, а именно договор, который согласован и утвержден протоколом собрания собственников. Это понятно? Не левый договор, как мне сейчас люди говорят, Ну у меня же есть договор с управляшкой. Я говорю, подотритесь своим договором. Какой у вас есть договор? Управляшка его вчера из интернета скачала, и заполнила ваши данные и дала? Нет, ребята. Если у вас с управляшкой есть договор, пожалуйста, смотрим. Под управляшкой я понимаю все, что я перечислила. Понятно, да, и внешнюю управляющую компанию, ТСЖ и ЖСК. Пожалуйста, протокол собрания собственников которым утвержден именно этот формат договора, которым утверждено именно этот перечень работы и услуг в таких объемах и за такую сумму. Покажите мне этот протокол. Вот этот договор и приложение к нему в виде перечень работы и услуг должен идти в приложение к протоколу собрания собственников, и в самом протоколе должна быть сделана такая строка. Утверждается именно там тра -та, та и это все в приложении 1 или в приложении 2 находится. Понятно? Если в протоколе собрания собственников нет перекрестной ссылки именно на это приложение, значит протокол недействительный. А что вы тогда утверждали, мне непонятно, да? И должны быть подписи. Проверяйте подписи. Все ли проголосовали, да? правильно ли соблюден кворум, то есть не, не, не было ли нарушений, да? Вот это проверяйте. То есть если все-таки протокол есть, ребят, там есть масса способов, как его успорить. Но... Никакой договор не является действительным до тех пор, пока на него нет протокола общего собрания собственников. Собственники только могут утверждать, что мы будем работать вот так. Да, мы собрались все, договорились, что у нас будет жишка. Отлично. Мы на этот жишка возглавляем функции управления. Отлично. Этот жишка идет регистрируется по коду вот этому там, 65, там сколько там 42 или 68, 421, да, что управление МКД за, на договорной основе, либо за вознаграждение. Вот так вот правильно звучит. Вот. Потом все собственники собрались, значит, согласовали единый договор, да, протоколом его зафиксировали, в приложение внесли, росписи все сделали. да, И потом с каждым этот договор заключается с каждым, но по единому утвержденному формуляру. Это понятно? Вот только тогда этот договор является действительным. Только тогда. Дальше, значит, ребята, а там, кстати, между прочим, и члены или не члены, все собственники, там не говорится про членов, не членов, все собственники должны утвердить этот договор. Вот если у вас все сделано по уму, у вас проблема. Вам какие-то цены согласовывать и все остальное будет очень сложно. Но, как правило, ни у кого этого нету, ребят. Поэтому я говорю, что все, все спокойно разбирайтесь, ни у кого этого нету. Вот такого протокола точно ни у кого нету, а должен быть. Потому что управляшка не имеет права устанавливать свои, свои какие-то полномочия. Это не дает ей права быть управляющей компанией, если она вашим домом занимается. Понятно, да? Следующий номер программы – это переход, договор управляющей компании с РСО, с ресурсоснабжающими организациями. Значит, по гражданскому кодексу все знаете одну простую вещь. Запрашивайте вот эти договоры с РСОшками, да, в чем там суть, на что обращать внимание? Значит, в этих договорах, как правило, присутствуют два юрлица. Одно юрлицо это РСО, ресурсоснабжающая организация, второе это управляющая компания. Там вас как собственников нет. Раз вас как собственников нет, то согласно 800 какой-то там статье, поищите в Гражданском кодексе, значит, договор между двумя юрлицами не порождает обязанности и ответственности для простых граждан. То есть он вообще не, не возник. Два юрлица договорились, вы вообще тут крайний, понимаете? Гражданский кодекс говорит четко, что договор между двумя юрлицами для э, граждан, для собственников не вызывает никаких обязанностей. Все, точка. Вот, э, это первый момент. То есть, если они вам мотивируют, что вы должны за воду, за свет, за газ, еще за что-то, да, основываясь вот этим, мотивируя вот эту вот претензию к вам финансовую, вот этим договором с РСОшкой, скажите, предъявите мне этот договор РСО. Значит, если вы там видите два лица и не прописан реестр собственников, не прописан реестр собственников, ребят, да, свидос, прям четко им статью из гражданского кодекса, не порождает правовых последствий для граждан. Договор между двумя юрлицами. Все, до свидания, ребята. Это не ко мне. Это называется необоснованные финансовые претензии. Понятно, да? Второй момент. Если договор э, заключен, как положено по закону, то есть два юрлица РСО, управляющая компания, и третья сторона граждане, то бишь собственники, и идет реестр, то такой договор должен быть а, заверен нотариально. Если вам предоставляют без нотариального заверения, досвидос. Понятно? Досвидос. Все, этот договор считается недействительным. А, есть у нас в гражданском кодексе такая статья про нотариальное заверение именно вот таких вот трехсторонних договоров она есть вот поэтому такие договоры РСО управляющая компанией граждане должен быть обязан быть заверен нотариально обязан понятно других вариантов нет если он не заверен то это не действительно если на вас подали в суд и в судебном разбирательстве, в иске, в самом иске, либо потом впоследствии управляшка донесла и приложила как основание для финансовых претензий к вам договор вот такого плана с РСОшкой, вы делаете заявление на судью, заявление следующего содержания, что согласно ГПК, статья 67 пункт 7, Принятие судьей не копий документов, не заверенных ни нотариусом, да, не предъявленных к процедуре ознакомления удостоверения всеми сторонами процесса, вот, наводит меня на мысль, что судья готовит, готовит дело или там материалы к делу к вынесению неправомерного решения суда, которое у нас регламентировано статьей 305 УК РФ. Вот, это заведомо вынесение, заведомо неправомерного решения суда. Пишите ей такое заявление. Вот, ссылаетесь на нормы гражданского законодательства. Да, первая норма, смотря какой у вас случай, если просто договор между двумя юрлицами то ссылаетесь на вот эту статью Гражданского кодекса. Если у вас договор между юрлицами и с реестром собственников, ссылаетесь на статью, что он должен быть зарегистрирован реально. Более того, копия этого договора, когда предоставляется в суд, да, для uh, того, чтобы это как бы было, было приобщено к материалам дела, должна быть либо заверена нотариально, либо удостоверение должно произойти в зале суда со всеми участниками заседания. За всеми. То есть вторая сторона должна видеть подлинник и сверить его с копией и uh, подтвердить собственноручно, написать, что да, удостоверяю, все так и есть. Это есть подлинная копия. Вот. Если с вами этого не произведено, значит 67 пункт 7 гпк так с договорами понятно да с управляющей компанией, какие еще там есть подводные камни по поводу управляющих компаний, про расчетные счета. Начала вам разговаривать, так и не договорила. Значит, смотрите. В случае, когда вы заключаете договор, правильный договор с управляющей компанией, да, то есть на основе протокола общего собрания собственников, когда у вас утвержден, не просто утвержден сам тип договора, да, и все статьи в договоре, но еще и согласованы все работы и услуги, по которым, кстати, управляющие, компания с каждым должна раз в три месяца подписывать акт выполненных работ. Обязана с каждым. Не с ЖСК, а с вашим, не с общим по дому, а с каждым. Договор заключается с каждым, соответственно, акт выполненных работ с каждым. Чтобы каждый сказал, да, вот я видел мыли подъезды, да, я видел мыли окна, понимаете? Ну, если вы не видите, что окна мылись, ну, что вы будете подписывать? А у меня на этаже не помылись. Все. Вы по большому счету платите же за свой кусочек общего имущества. За вашу площадку лестничную, за ваше окошко на лестнице, да, за, за ваши стеночки, да, а у меня не мыли. Вот у меня, допустим, последний этаж, ко мне не доходят, не моют ничего. Вот они снизу начинают, где-то там на шестом этаже умерли, ко мне вообще никогда не доходят. Я сама мою. Я говорю, почему я сама мою подъезд и окна, я должна за это платить. Идите лесом. Вот, ребят, значит, смотрите, еще такой момент, еще такой момент с этим договором. Этот договор должен быть не просто договор, понимаете? Этот договор должен быть агентский договор. Это другой тип договора, когда вы являетесь принципалом, то есть заказчиком, да? по-другому по перевожу принципал, это заказчик, а управляющая компания является агентом, агентом. Значит, вообще по-хорошему должно быть два договора. Сейчас я вам разложу всю тему. Если ваша управляющая компания выступает в роли РКЦ, то есть расчетно-кассового центра или агрегатора платежей, то есть она вам присылает платежку, в котором все-все-все услуги комплексны, да? Если у вас нет РКЦ, е ЕРЦ нету, единого расчетного центра, а просто вы платите в адрес своего ЖСК, АТСЖ, да, смотрите следующее. Если эти платежи агрегированы на счете ваша управляющая компания, а потом управляшка рассылает в РСОшки, да, в РСОшки, то вот здесь вот для этих РСОшек она вам должна открыть счет 408-21 только для вот этих РСОшек, потому что эти деньги ей не принадлежат. Вот этой управляющей компании, да. Это должно быть по договору, агентскому договору с... Это, кстати, можно сделать как отдельный агентский договор, как правило, в идеале делают два договора. Один договор с управляющей компанией на управление МКД, а другой договор как раз-таки вот агентский договор, где вы принципал, вы заказываете, управляющая компания для вас закупает там воду, что там еще, какие-то услуги, да, а потом вы просто как агрегировано, как в расчетно-кассовый центр. Ей туда эти деньги сваливаете, она уже распределяет. В зависимости от того, сколько вы сами потребили. Да? В зависимости от показаний ваших счетчиков, там еще чего-то, да? установленных нормативов, может быть. Ну, в общем, вы должны договориться. А вот этот вот договор, ребят, с РСОшками, вот здесь очень важная позиция должна быть. В этом договоре должно быть прописано, где и куда и когда вы подаете показания своих счетчиков, когда вы, в какой период, в какой месяц, как это происходит, когда вы допускаете управляющую компанию, либо представителя РСО приходить к вам сверять эти счетчики. Вот, то есть, если вот этой процедуры не прописано, идите все лесом, да, вы никого не обязаны пускать, никакие счетчики не обязаны предоставлять. Вот, также там должно быть прописано, что вы обязаны подавать своевременную информацию, да, о поверке счетчиков, об их установке и так далее, да, и все это должно быть, ребята, вот в в этом агентском договоре то есть этот договор составляется только для транзитных денег понятно да на основании этого договора эта управляющая компания открывает вам в своем банке счет 408 21 специализированный расчетный счет что значит специализированный это личный ваш кошелек счет открывается на ваше имя вы в любой момент можете через банк, там, личный кабинет иметь туда доступ, закидывать туда деньги, контролировать расход, контролировать списание этих денег. То есть там будет у вас создано платежное поручение. Да? Платежное поручение кто создает? Управляющую компания. На основе чего? На основе переданных вами данных. Вот передали вы там 3 куба воды холодной у вас, да. И вот у вас будет стоять такое вот платежное поручение, что 3 кубометра воды, там по тарифу такому-то, все списано с вас, такая-то сумма в адрес там РСО Мосводоканал, например. Вы вот это вот все будете сами видеть и все сами отслеживать, но делать это все будет за вас управляющая компания, да, то есть она автоматически будет списывать эти деньги. Что еще важно, в этом договоре также прописываются процентные ставки. То есть управляющая компания не, не просто так это делает, да, а на возмездной основе. Что значит на возмездной основе? Она прописывает, что как агент она берет на себя, ну, допустим, 10%. Да, я буду это делать за 10%. Ребята, это нормальное явление, потому что никто за вас бесплатно ничего делать не будет. Хотите бесплатно, пожалуйста, напрямую идите сами, напрямую заключайте договор с РСО и платите им туда. Вот. Как у нас свет вывели, да, в отдельный РСО свет вывели. Сейчас все за свет платят отдельно. Вот точно так же и сейчас хотят сделать с водой, точнее уже сделали, закон этот работает. Но если, если у вас, э, ваша управляющая компания выступает как РКЦ, то есть вы платите на счет своего ТСЖ, ЖСК или на счет своей управляющей компании, то все равно расчет на кассовый центр. Что это значит? Это значит, что э, она эти деньги будет дальше перенаправлять. То есть перенаправлять из общей кассы, да вы никак не проверите. Отправила она туда, не отправила она туда. Если вы хотите проверить, это вам нужно идти к этим РСОшкам, делать запросы на договоры, в каком объеме компания платит, потом более-менее как-то раскидывать по... Опять же, у них между собой есть акты выполненных работ, они ежемесячно снимают показания э, с общего счетчика по дому. Ребят, поэтому, если вы будете запрашивать у РСОшки, да, помимо договора, запросите акты за какой-то период, который вам интересен, да, посмотрите, сколько по актам было передано показаний, сколько, сколько реально, ваш дом заплатил за воду. А то, может быть, выяснится, что вам там столько насчитали, что можно в космос улететь, да, и новую Волгу прорыть и туда всю эту воду слить. Вот, но по факту, да, по факту в три раза превышение идет, когда мы сверяли, допустим, по одному объекту. У нас была такая история, что мы запросили в Мосводоканал и увидели по общему счетчику дома, да, сколько водички приходит, сколько водички уходит. Вот, и посмотрели потом в итоге, сколько собрано с жильцов, у нас получилось превышение в три раза. Вот, ребят, превышение в три раза. То есть управляющая компания собрала в три раза больше денежек, а заплатила там одну треть из собранных денежек. Понятно, да? Вот, поэтому вот эти все данные нужно проверять. И никогда не верить управляющей компании. Почему? Потому что даже ваши установленные счетчики все врут. Вот серьезно вам говорю, все врут. И то, что вы подаете, то, что вы подаете, если вот все просуммировать, <суммировать> все просуммировать, все счетчики дома, мы это делали по одному объекту, выяснилось, что у нас реально такой бред вообще получился. И общий счетчик за тот, по которому э сняли показания с дома, это вообще показания не бьются. Вот ну просто не бьются, ребят. Вот это тоже, вот если вы там являетесь старшим по дому, вы можете такую работу провернуть. Вот тоже имейте в виду, что это все надо сверять. Если у кого-то Стоят ИПУ, да, посчитайте все ваши ИПУ и посчитайте коллективный счетчик, прибор учета. Вот и посмотрите. По актам все запросите. Тоже вам такая наводка. Так, это то, что касается расчетных... Расчетов с РСОшками, да, понимаете, что если идет дальше расчет с какими-то компаниями, ресурсопоставляющими, здесь должен быть отдельный агентский договор, в котором четко должно быть прописано правило пода подачи э, ваших там начислений, счетчиков и так далее, да, то есть когда вы будете отчитываться, как вы будете отчитываться, как управляшка будет к вам приходить, сверять данные, верно, неверно и так далее, вот это все должно быть обязательно, понятно, да. Это только то, что касается РСО. Если РСО не касается, да, если это какие-то услуги типа содержание и ремонт, я рассказала выше. На содержание и ремонт отдельный коллективный договор, да, вот шаблон, в котором прописаны все работы, услуги, который должен обязательно. Быть подтвержден именно вот протоколом общего собрания собственников. Но, ребята, но я даже видела такой экземпляр, что эти два договора совмещают. Конечно, каша полная, так быть не должно, вот, но совмещают для того, чтобы ввести заблуждение, обманывать и так далее. По-хорошему, по должно быть два договора с управляющей компанией. Один вот на такие услуги, на регулярный да, а второй на РСО, потому что там деньги идут дальше. Кстати, о птичках. Смотрите. Если ваша ЖСК или ТСЖ номинальная, что это значит номинальная? <coughs> Орган есть, но сами работы и услуги по содержанию ремонта он не осуществляет. Он как бы нанимает на работу управляющую компанию, да, подпрягает там третье лицо, и оно вам что-то делает. Это не лишает права э, вот эту всю схему реализовывать. Наоборот, они обязаны это все реализовать. То есть ваша ТСЖ или ЖСК заключает договор с управляющей компанией, да, но вот этот вот договор между двумя юрлицами, он к вам никакого отношения не имеет, понимаете, да, до тех пор, пока вы не проведете процедуру голосования, там протоколом не оформите, что вы согласились вот именно с таким договором. Вот в этом случае будет два договора. Первый договор между управляшкой и вашим ТСЖ или ЖСК, в котором они прописывают свои условия, как, когда и на каком основании, по каким актам они будут платить за эти работы. Да, понятно. То есть это их это их дела, как они будут платить, акты друг другу перечислять, там еще что-то. Это их дела, вас это не касается, жителей. Понятно, да? То есть когда нам показывают, приходят в суды и показывают договор между управляшкой и ЖСК, и говорят, вот, жители должны по этому договору. Нет, ребята, не должны. Гражданский кодекс читайте. Договор между двумя юрлицами правовых последствий для граждан не порождает. Поэтому до свидания. Они должны помимо своего внутреннего договора, как они будут деньги, по каким числам они деньги перечисляют, потому что же и же понимает, что она сначала должна деньги жильцов собрать, а 10 числа, грубо говоря, до 10, -го, а с 10 по 20 она должна произвести со всеми взаиморасчет. Вот это должно быть в их договорах прописано. Нас это не волнует. Как они актами это будут, не актами закрывать. Нас это не волнует, как жильцов, как собственников. Нас волнует другое, что мы тоже, как собственники, должны а, согласовать все работы, которые за нас заказаны, да, или которые мы, это же мы заказываем эти работы. Но они сейчас делают круче, потому что все вот эти, кто в доме организовал ЖСК и пошли туда председателями работать, это, ТСЖ, ребята, они глубоко в теме, я вам скажу. Я вам больше скажу, что многие а, старшие по дому тоже с ними в одной доляночке в теме. Вот, и поэтому что происходит? Они делают поддельные акты, сейчас вам расскажу, мы тут недавно тоже раскопали тему, в, в определенных некоторых домах такое было провернуто, значит, они сделали следующее. Они собрали собственников, следующую такую штуку, что допустим, в соб... вот в одном доме живут 100 собственников, да, и есть у нас 5 членов ТСЖ, 5 всего лишь. То есть они людям всю достоверную информацию не раскрыли, что они там сделали. Вот есть, значит, 5 членов э, ТСЖ, и один член ТСЖ – это вот председатель этого ТСЖ, да, и 100 собственников в доме. Значит, они что сделали? Они по 20 собственников, по 20 э, наделили... Сделали такие протоколы, что вот, допустим, Маша Иванова, которая является членом этого ТСЖ, она собрала подписи с 20 собственников, и э, эти люди сами делегировали ей полностью все полномочия. То есть за нее там подписывать договоры, осуществлять все взаиморасчеты, ходить там, договариваться с юрлицами, все-все-все. То есть они вот это вот сделали доверенность и подписались с 20 собственниками. Соответственно, они поделили весь дом, вот я, допустим, несу, от, я выступаю от лица первого подъезда, да, там Маша выступает от лица второго подъезда, там, тра-та-та, -та. понятно, да, как они сделали. То есть им после этого собственники вообще нафиг не упали. Вот, их мнение никто спрашивать не собирается. И получается, что таким образом вот эта вот конторка из пяти человек а, захватила весь дом. Почему люди вот сейчас приходят и говорят, а у нас вообще не проводятся собрания собственников, а перед нами никто не отчитывается? Я говорю, правильно, так и не должны. Как это не должны? Они по закону должны. Я говорю, ты проверял? А я вот тебе рассказываю, как это организовано. Идешь и требуешь. Ты какие-нибудь доверенности подписывал? Нет. Я говорю, не подписывал, а бумажки о голосовании подписывал. Да, я говорю, все, ты подписал доверенность. Как так? Это же было там, я говорю, а что было написано? Ну да, там что-то было написано, там общее собрание собственников. Я говорю, все, они провели заочное собрание собственников, раскидали вам в почтовые ящики бумажки, специальным образом зашифровали догов... эти там пункты, да, где, да, где нет. Потом они сделали для себя дешифровку этих пунктов. То есть делается все просто. Смотрите, до, я вот вплоть до этого видела, что они э, общим собранием членов кооператива делают так. Пишем пункт. Доверя, там, доверяете ли вы там такому-то или избираете ли вы там, доверя, как там передаете ли вы полномочия такому-то лицу? Ну, вот такой вот вопрос. И вы такие пишете, ну да, доверяете ли вы? <laughs> вы такие пишите, да, доверяю. А у них в протоколе установлено, что этот вопрос, доверяете ли вы, дословно означает, что человек передает полномочия в адрес такого-то лица. Все, понимаете, вы подписываете одно, а у них на деле получается другое. Вот я даже вот до, до вот этого вот поражена, насколько они там хитрят, ребят. Поэтому, если будете копать, копайте какие вопросы задавались, да? какие протоколы. Потому что вот э, даже собрание собственников провести должен быть протокол о том, что было принято решение провести собрание собственников. И в этом протоколе должны быть отрешены вопросы, которые должны быть поставлены на этом собрании собственников. Понятно? Вот, это, вот эти вот бумажки требуете, и вот там уже сравниваете, а были ли такие вопросы поставлены, да, и в каком виде они были поставлены, и что приняли собственники. Вот. Еще на что обращаю внимание, что бывает голосуют по старым спискам, собственников уже давно таких нет, или у них там доли поменялись, либо фамилии поменялись, либо а, люди сделали ремонт, согласовали перепланировку, у них квадратные метры поменялись. То есть а, это уже не будет протокол действительный, понимаете? Когда делается общее собрание собственников по-хорошему идется в МФЦ и запрашиваются данные по всем собственникам в этом доме. И только на основании этих данных готовятся как раз-таки вот эти вот... Бюллетени для голосования. Если бюллетени для голосования подготовлены иным способом на основе устаревшей информации и так далее, да, даже если у вас в квартире указаны другие квадратные метры там, по собственности, а на самом деле уже утверждены другие, есть расхождение, все, протокол будет недействителен. Даже если вы хоть одно расхождение найдете, но это уже как раз-таки к вопросу, как признать протоколы недействительными. Да. Еще раз поймите, что для того, чтобы вашу шайкулейку там развалить, достаточно признать по суду протокол недействительный. И тогда и ваших же не будет существовать, и ваши управляшки автоматом отвали отца. Ребят, но есть же законные способы. Ну что вы ходите с ними, бодаетесь-то, ее простая ну это бесполезно. Но вы представьте, вот у вас бизнес, вы там зарабатываете деньги, у вас все хорошо. Тут какой-то перец к вам приходит и говорит, слышь, подвинься, ты меня не устраиваешь. Вы ему что скажете? Да иди ты нафиг отсюда, Вася. Вот, поэтому ваши наезды вот это, с той стороны выглядят абсолютно, знаете, как-то шокирующе, типа, что ты тут пришел, я тут совершенно законно сижу, кормлюсь, ты тут пришел мою кормушку бомбить, надо с другой стороны заходить, ребят, А что еще хотелось бы вам сказать, с чего начать, куда смотреть? Я вам порекомендую не бодаться с вашими управляшками. Я вам рекомендую вашим жителям, которые у нас сейчас запуганы, да, и большинство там сидят в оккупации ну, вот своей же собственной, я рекомендую предлагать альтернативы. То есть не, вы не убивайте управляшку, которую у вас есть сейчас. Создайте либо свое, да, либо МСУ создайте, либо а, создайте какой-нибудь, если у вас, допустим, общий совет дома, да, но создайте свое ТСЖ. Просто пойдите и создайте, вам никто не мешает, никто не запрещает. А вот когда вы создадите, для этого нужно всего лишь пять человек. Ну подговорите, там 5 соседей, 5, ваши там родственники, опять же, да, жена, муж, там все могут включиться в этот процесс, там же не важно, собственник и все. 5 собственников нужно, создайте себе ТСЖ, потому что ЖСК сейчас нельзя создать, да, уже в построенных домах. Ваш вариант либо МСУ создать местное самоуправление. Вот, У местного самоуправления, кстати, полномочий больше. Они могут напрямую получать бюджеты из, из администрации, да? бюджеты одного гражданина можно получить. Но сейчас нет, сейчас до 2022 года нет. Но, по крайней мере, вы можете получить бюджеты, добиться получения оплаты хотя бы вот, содержание и ремонт, добиться получения оплаты. Понятно, да, то есть вы можете в этом плане, можете набрать своих работников, да, чтобы вам дили, мыли дом, там, ухаживали за ним и так далее. Вы все равно обязаны заключить договоры с аварийными службами, с лифтерами, с кем-то там еще, да, вы все равно будете обязаны это сделать потому что, ну, а куда вам деваться, да, аварийка вам в любом случае нужна, вы ей должны звонить как-то, а потом по акту этой работы принимаются, да и все. Может быть, вы в этом году вообще за аварийку не, не заплатите, да, но договор у вас должен быть, что если чего, то как бы к вам приедут ночью, да, и спасут там от потопа. Вот, то есть вот эти все действия продумать, узнать, создать МСУ, Местное самоуправление, то есть под местное самоуправление можно себе же сгрести, землю отобрать, понимаете, у муниципала, вот, и, и бюджеты вы, вы забрать себе под эту землю, под этот дом, себе бюджет забрать, понимаете, чтобы не муниципал сидел, кормился. Почему? Потому что сейчас такая ситуация, что управляющие компании не получают этих бюджетов, они, многие, э, сменилось руководство, они пришли, уже многие не знают даже, что есть такая кормушка, понимаете? Поэтому они с вас сосут, с вас выгребают все эти деньги незаконно. Они даже не понимают, что незаконно, потому что, я не знаю, у меня такое ощущение, что специально вот психически нестабильных или там недееспособных людей набрали, которые 2 плюс 2 не могут э, сложить, да? всех нормальных думающих выгнали. Вот, ребят, вот такие вот моменты, на которые мне хотелось бы обратить внимание, Значит, если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, в общий чат «Болталка». Все вопросы туда. Я вас очень прошу, да, уважайте тоже мое личное пространство и мое время. Не пишите мне в частном порядке. Уже столько чатов с неизвестных номеров, столько приходит запросов, что я уже просто не способна даже прочитать вас всех. Я вас всех очень понимаю, вас всех очень уважаю, люблю и все остальное. Но, ребят... Давайте будем уважать друг друга. Есть вопросы, да, пожалуйста, напишите в общий чат. В общем чате все разбирается по мере моих сил и возможностей, да. Мои коллеги помогают мне агрегировать вопросы, но еще раз, кроме меня все равно вам никто не ответит. Толково, если вы хотите получить нормальную развернутую информацию, отвечаю только я. Да? Вам могут там ответить 2-3 слова, но, как правило, все равно коллеги со мной советуются. Если я а, уже записала, допустим, в плане лекции, что я вам расскажу эту лекцию, на что обращать внимание, это все равно будет рассказано, то есть они вам не будут отвечать. Вот, Поэтому ждите. Здесь, знаете, торопожничество не на нашей стороне. Поэтому торопиться не надо, надо все делать обоснованно, обдуманно. Да, и именно бить туда, куда надо. Необдуманных действий делать не нужно. Вы мешаете другим. Еще раз вас призываю да, к вот этому вот пониманию, что не мешайте другим людям. Все можно сделать, но бороться ни с кем не надо. С управляющей компанией не нужно бороться. Нужно создать свою... Да, в той в которой вы будете уверены, та которая будет прозрачна для ваших собственников, да, где каждый собственник может в любой момент времени прийти все увидеть там, на сайте, на ресурсе не знаю там где вы будете эту деятельность разворачивать есть, чтобы все было сделано для людей по уму. потому что бороться с системой невозможно нужно переходить на альтернативные варианты. Понимаете? Потому что нету механизмов обратных, в этой системе не предусмотрено. То, что вы хотите, законодательством не предусмотрено. Понятно, ребят? Соответственно, надо делать то, что предусмотрено законодательством. А законодательством предусмотрено создание своего МСУ, ТСЖ и так далее. Сделайте свое, пойдите, перезаключите все договоры, пойдите. Зато вы четко будете знать, сколько реально вам начисляется, за что и почему. И у вас больше не будет с, этих, с этим проблем. Вы можете в качестве МСУ, ТСЖ пойти в администрацию, выбивать бюджеты. В качестве ТСЖ, сейчас не знаю, подвешенный вопрос, мы еще не регулировали, или там же ИСК. Но в качестве МСУ вы имеете право пойти выбить свои бюджеты, перевести на МСУ. Финансирование МСУ непосредственно ведется. Вот, поэтому, ребят, варианты есть. Вот, мы сейчас тоже рассматриваем вариант реализации МСУ, посмотрим, как это работает в действии, вам потом все расскажу. То, что у нас получится, поделюсь своим опытом. Вот, сейчас, пожалуйста, вникайте в информацию и не делайте бездумно никаких телодвижений лишних. Все, всем удачи, всем свободы. Будут вопросы, пожалуйста, в чат болталку. Вот, все вопросы принимаю только туда, ребят. Лично отвечать не буду, вы уж меня извините, у меня уже просто реально физически сил нет. Не, не успеваю, не успеваю, тем более у меня тут и свои работы очень много идет, сейчас идут встречи с другими группами, у нас идет большой обмен опыта, да, с европейскими нашими ребятами, поэтому, пожалуйста, пожалуйста, помогите мне в этом, да, не закидывайте меня вопросами, не, не успеваю физически, вот реально.